Здравствуйте, с вами Михаил Кириченко. Вы смотрите новости SkyWay, в которых мы рассказываем вам о разработках и внедрении прорывных транспортных технологий. Сегодня вы узнаете о строительстве объектов в Объединенных Арабских Эмиратах и Республике Беларусь, а также о работе отдела стандартизации и сертификации систем менеджмента, деятельность которого, на первый взгляд, не очень заметна, но имеет огромное значение в создании струнного транспорта Юницкого. А теперь обо всем этом подробнее. Всем партнерам проекта SkyWay, следящим за нашими выпусками новостей, должно быть хорошо известно о завершении работы приемочной комиссии, уже подписавшей акт ввода в эксплуатацию нового производственного корпуса по улице Силицкого в свободной экономической зоне Минска. Строительство еще одного объекта производственно-складского и административно-бытового корпусов в деревне Королищевичи Проходит по графику. И здесь проводились работы по благоустройству территории, а также по укладке внутренних инженерных сетей. В инновационном центре Skyway в городе Шарджа выполнены следующие объемы работ. На первой анкерной опоре первой линии монтаж оснастки для натяжения О-образного профиля с устройством сварных и болтовых монтажных соединений, устройство грунтового упора для натяжения путевой структуры, а также устройство обратной засыпки тела опоры. Также произведено устройство подмостей второй анкерной опоры для протяжки и сварки u образного профиля путевой структуры. Кроме того, на второй анкерной опоре первой линии были осуществлены следующие работы. Устройство грунтового упора для натяжения путевой структуры, устройство обратной засыпки тела опоры и устройство опалубки для подливки подстойки ненапряженного участка. Кроме того, на прошедшей неделе началось армирование лестниц. Также были выполнены работы по заполнению бетоном внутренних полостей 3-4 промежуточных опор первой линии. Что касается монтажа путевой структуры в инновационном центре SkyWay в городе Шарджа, то уже осуществлена протяжка канатов и их натяжение на проектные усилия, а также закончены работы по стыковке У-образного профиля. В настоящий момент осуществляется физический контроль сварных швов, устанавливаются леса для дальнейшего монтажа профиля и сварки перемычек. Что касается объекта «Гостевой дом», то на его кровле производилось устройство диффузионной мембраны. В связи с тем, что специфика видеоновостей SkyWay приучила зрителей к ярким иллюстрациям типа футуристических машин, <музыка> красивых пейзажей, изящных конструкций и грандиозных сооружений. Специалисты по стандартизации и сертификации не часто становятся героями наших выпусков. Хотя, и это очевидно, их работа в продвижении проекта по созданию струнного транспорта Юницкого имеет огромную важность. Сегодня мы постараемся устранить эту явную несправедливость. За последние несколько недель сотрудниками отдела стандартизации и сертификации были пересмотрены, согласованы и утверждены документы по системам менеджмента нашей компании. А также проведен плановый производственный экологический контроль в экотехнопарке Skyway. В результате установлено, что деятельность в экотехнопарке соответствует требованиям законодательства, технологической и эксплуатационной документации в области охраны окружающей среды. Иными словами, нарушений не выявлено. Также в соответствии с программой проведения внутренних аудитов закрытого акционерного общества струнной технологии на 2019 год, таковые были проведены в ряде подразделений компании, например, в отделах подготовки производства, технического надзора и сметно-договорном управлении капитального строительства. На всех производственных участках в технологическом управлении, а также в целом ряде конструкторских бюро. В настоящий момент сотрудники отдела стандартизации и сертификации систем менеджмента осуществляют подготовку к инспекционному аудиту. Таков наш традиционный краткий отчет о прогрессе в развитии технологий Skyway за прошедшую неделю. Следите за обновлениями официальных сайтов Skyway, подписывайтесь на наш канал YouTube, поддерживайте наши проекты в вашей жизни «Не один надзор» не выявит никаких нарушений. Строй SkyWay, спасай планету!